Эстрадный певец, народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве. Об этом сообщает в четверг, 14 февраля. Захаров умер в одной из столичных больниц. Причина смерти пока не называется. Исполнителю было 68 лет. Сергей Захаров родился в Николаевской области Украинской ССР в 1950 году. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Певец также снялся в фильме 1976 года «Небесные ласточки» Леонида Кренихидзе с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко. Год спустя он был осужден за драку, получив год заключения. В 1996-м Захаров принял участие в нескольких десятках концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. В том же году он получил звание народного артиста страны. Его голос также известен телезрителям передачи «Моя семья», он исполнил песню в заставке шоу. В 1996 году Захаров перенес клиническую смерть. Артист продолжал концертную деятельность до конца своей жизни. В марте 2019 года.